Вы только посмотрите, какой наикрутейший вид открывается из окон. Снежные вершины, горы, обилие зелени и панорамные окна в доме, которые на сегодняшний день, наверное, являются лучшим предложением по полуфабриката, который вы можете привести на свой вкус, сделать из него конфетку. И я вас, наверное, сразу ошарашу ценой, потому что он стоит на сегодняшний день 16 миллионов. Здесь 220 метров именно общей площади 6 соток земли. И внешне он выглядит очень круто, и внутренне он выглядит очень круто. И давайте сейчас мы с вами посмотрим его по фактам мы сразу начали обзор со второго этажа и как вы видите здесь у нас представлены две комнаты, левая и правая, сам дом как вы видите сделан из такой двухскатной крыши, ребята пропитали здесь брус антипожарным раствором, здесь установлены у нас вдобавок добавок панорамным окнам вот такие мансардные, то есть вы их в принципе можете закрыть там на проветривание или еще что-нибудь сделать и здесь же у нас есть еще и мягкая кровля, господа если мы с вами поговорим про высоту именно самого строения, именно про высоту вот этого второго этажа, то здесь у нас получается метр шестьдесят. В верхней точке именно по вот этому перекрытию у нас получается 3 метра ровно. Ну и плюс еще вы сюда зальете стяжки сантиметров 10, может быть, 7. То есть функционал у вас получится 1,50 здесь, 2,90 там. Общая площадь, например, вот этой комнаты составляет 26 квадратных метров с учетом вот этого пространства и 26 метров вот этой части. Здесь также изначально планировалась именно эта комната как мастер-спальня, но есть две вариации именно планировки второго этажа. Первый вариант – это мастер-спальня здесь и большая какая-то свободная зона в этой части, без перегородки от лестницы. Либо здесь спальня, перегородка и какой-то такой небольшой коридор с проходом в эту часть. Но здесь именно в чем разница? Изначально предусмотрен санузел вот в этой зоне. Если вы делаете здесь мастер-спальню, да, безусловно, он здесь как необходим. Маленькая гардеробка там. Смотрите, как я предлагаю это сделать. Все-таки разместить вот здесь еще одну спальню. Она получается примерно квадратов в районе 18-20. И здесь сделать общий санузел. Вот здесь. А в этой части уже сделать большую гардеробную. И нужно будет снести вот эту просто стену. Но опять же, есть разные вариации, можете сделать просто большую мастер-спальню и вот такой вот холл у вас на втором этаже, ну хотя и на первом тоже все есть. Мы сейчас все спустимся, посмотрим. Окна каленые, а термальные. то есть жарко в доме не будет, все хорошо, все здесь пропитано, так что никаких проблем здесь нет. 26 метров именно вот эта комната идет общей площади. двухспальная кровать здесь размещается, никаких проблем нет. И здесь у нас получается, ну, в районе 18, я здесь купил рулеточку себе на Алиэкспрессе. И сейчас мы с вами посмотрим, сколько же у нас займет место, если мы здесь с вами сделаем еще одну добавочную комнату. Например, ну, примерно вот столько мы места оставим. И вот... 16 метров у нас получается общая площадь, если мы с вами отрежем здесь коридор, выход с лестницы, так, чтобы было комфортно переходить. То есть вы понимаете, зона второго этажа предусматривает одну часть и вторую часть, и есть разные вариации по санузлам. И здесь еще нет лестницы, что предполагает вам возможность сделать свой проект, железной, бетонной, какой хотите и так далее. Сейчас спустимся, еще, кстати, поговорим про перекрытие. Здесь 20 сантиметров со скрытыми регилями. то есть по опасности по сейсмоустойчивости здесь все в порядке. И, наверное, одно из лучших решений, просто мало кто это делает, пропитать вот эту крышу антипожарным составом, чтобы, ну, не дай бог, ничего не полыхнуло. И утеплили ее, кстати, обычной минватой. Сейчас, пока мы еще не ушли, вот так это все выглядит. Специально оставили здесь окошко, чтобы можно было посмотреть наполнение. Идем вниз, товарищи. Немножко отвлечемся от самого дома и просто посмотрим, что есть в округе. Посмотрите, насколько наикрутейший реликтовый лес. То есть здесь можно просто самому прогуляться, с собачкой прогуляться, либо на эндуре покататься. Место просто очень крутое для эндура, я бы здесь максимально газил. Мы и так на самом деле здесь газим, но чуть-чуть по другим местам. Но отсюда можно стартовать и здесь же финишировать, изучая вообще все местности, которые здесь представлены. И отсюда еще можно пройти на каньон Псаха, правильно? Правильно. Пешком. Да. То есть вы здесь покупаете не вот эти вот туристические места, которые вы встретите в Сириусе с ресторанами или еще с чем-то. Хотя, кстати, они здесь тоже есть. Тут, в принципе, нужно только чуть-чуть проехать. Минут примерно 10 туда ближайшего ресторана на машине. Но здесь вы покупаете атмосферу, уединение, собственный комфорт и единение с природой, подпитка силами от этой природы. Ну, то есть здесь действительно атмосферно, очень круто и... Но один только лес реликтов чего стоит. И да. вид на горы еще он там просматривается. Национальный парк, тропа здоровья. То есть пошли в природные места. Наикрасивейшие в Сочи. И все да. это в шаговой доступности. То есть вот это место находится в двух минутах от дома. Просто тихо, комфортно и очень атмосферно. Возвращаемся в дом. Мы неспроста начали дом рассматривать именно с самого дома и со второго этажа, потому что с него открывается действительно хороший вид. А чуть позже мы с вами еще посмотрим участок и как выглядит дом снаружи. Сразу хочется что здесь отметить высоту потолков. Давайте просто померяем их. 3,027. У нас получается высота потолков на первом этаже. Вы помните, да, что сверху у нас тоже в верхней точке было 3 метра. И как распланировано это все то есть вот в принципе мы заходим в дом вот он вход вот дом. то есть, здесь такая большая зона где можно разместить какие-то принадлежности для хранения вашего гардероба именно туфли и обувь там или еще что-нибудь и здесь санузел первого этажа небольшой вот такой далее у нас идет одна спальня на первом этаже вот такого формата то есть ну сколько она метров давайте тоже померяем Благо у нас теперь есть с вами рулетка. Получается 15 метров общей площади. То есть спокойно размещается двуспальная кровать. Я так понимаю, вот она уже нарисована. И здесь еще место под шифонер. Какое-то под тоже можно реализовать. Но как вам вид? Как вам вообще окна? Мне кажется, это просто потрясающее решение. Окна в пол от самого верха до самого низа. Очень круто. Ну и основная зона кухни-гостиной, также с панорамными окнами, и здесь еще должна быть плита, то есть ее в принципе можно доделать, вывести здесь какой-то балкон, либо вывести здесь спуск, долить лестницу, и будет у вас выход на территорию. Отсюда ее, кстати, можно рассмотреть, но сначала мы давайте рассмотрим с вами именно кухню-гостиную. В принципе можно и ее померить тоже У нас ведь есть такая возможность Как Я все-таки раз что я купил эту рулеточку Она стоит, если интересно, 1300 рублей на Алиэкспрессе Если на Озоне ее покупать, то она получается 3500 Но вы знаете, да, разница Алиэкспресса и Озона Что доставка Так, померим так И померим вот сюда 34,9 квадратных метра, но смотрите, здесь какой есть момент. То есть нужно из этих 34 метра отнять, наверное, метра два, так как ну, немножечко неровная форма самой гостиной. Но 32 даже метра, это как стандартная квартира в Советском Союзе, однокомнатная, как сейчас. Даже, даже далеко не все квартиры в Сочи строятся по такому формату. 32 метра нужно поискать еще. А это просто кухня-гостиная, просто с бомбическим видом на снежные вершины, на горы. Но и летом здесь будет большое обилие зелени. Здесь у вас размещается кухонный гарнитур диван, телевизор, плазма можно даже поставить себе здесь камин или электрокамин и наслаждаться ну действительно спокойствием, тишиной и Всем, что представлено вот в этом районе Хочется сразу, наверное, отметить Стоя в доме, про инфраструктуру самого района Что здесь есть школа Здесь есть магазины Здесь есть, в принципе, абсолютно все И до Красной Поляны отсюда добираться 22 минуты, а до Сириуса Добираться 24 минуты на машине И есть один небольшой нюансик: Здесь буквально ну, метров, наверное, 50 до да, такой не очень дороги. То есть она вот такого формата, без всяких выбоин и так далее. Но, тем не менее, мы спокойно на любой машине можем добраться. Нигде не застрянем, потому что здесь непроходимые не джунгли. Обычная дорога. Ее, кстати, в дальнейшем тоже будут прибирать. По коммуникациям давайте еще тоже поговорим. В самом доме не 15 кВт, а 5, так как это у нас земля все-таки СНТ. Но можно поставить трансформатор, и вам увеличат это все автоматически. На территории у нас расположена центральная вода и локальные очистные сооружения, то есть центральной канализации здесь конечно же нет, но тем не менее большинство именно владений, домовладений в Сочи располагается у нас на локальных очистных сооружениях. Газ находится примерно метрах в 200 от дома и здесь нужно разбираться нужно ли вообще подключать этот газ. Потому что можно решить вопрос с отоплением солнечными коллекторами, так как у нас ну, 300 дней в году в солнце и плюс еще есть электроэнергия, как можно добивать нагрев в самом доме. Я думаю, что это вполне решаем, потому что мы вот у себя, наверное, сделаем все-таки так же. Но опять же, есть люди, которые хотят именно газ, так знаете, что технические условия получены, ведут прямо к дому, он здесь будет, но опять же, подключение выйдет примерно 1500 может быть там больше, может быть меньше Все зависит от времени, когда это будет подключаться Окупаемость Короче, это отдельная тема разговора Что лучше, знаете, что у вас здесь есть два выбора Либо солнечные коллектора Либо газ, который будет чуть-чуть позже, но опять же будет Вот участок, 6 соток земли Здесь плодоносящие деревья Есть хурма, что еще ты говорил? и а, фейхва да, Вот это все располагается можно здесь, посадить. можно посадить все что угодно, можно засеять здесь газоном, поставить еще какую-нибудь беседку и просто наслаждаться всем. Самое классное, что участок ровный да. и не требует земляных работ, что убирает вообще огромный а, пункт растраты денег. То есть здесь этого делать не надо, все да. уже хорошо. Все есть, все пожалуйста можете использовать. А пойдемте наверное теперь спустимся уже из дома, выйдем посмотрим как выглядит участок, потому что здесь есть еще часть бассейна. Ребята ее отлили. И потом еще с вами поговорим на тему, как это все можно привести в порядок, сколько будет это все стоить, включая даже ремонт, но правда без мебели. Так, вот значит этот сам по себе участок. Он ровный, хороший, эстетичный. Здесь у нас располагается гараж, но мы зайдем с него в обрат с обратной стороны. И это вот часть, где у нас располагается бассейн. то есть... Как бы не бассейн, точнее конструкция под бассейн. По-моему, 3 на 6 метра. Вот эта часть. А я понимаю, что она выглядит маленькой. Но на самом деле, она вот мы ее мерили, она получается большой. Ну и вот эту вот зону вы можете сделать как угодно. Можете продлить бассейн сюда и вообще сделать себе прям спортивный бассейн, в котором вы будете плавать, тренироваться. Можно на 13, на 14 метров его разместить. То есть действительно все можно сделать прям огромным и большим. Вот отсюда, прям туда целый басик. Ну, прикольное решение. По дому, то есть вы видите, здесь есть гидроизоляция. Это настоящий камень. Все здесь сделано по нормам строился он по проекту, все нормативы здесь выдержаны. Пойдемте теперь обойдем это с обратной стороны, посмотрим как выглядит гараж и как выглядит еще подсобное помещение, где должна располагаться котельная. Но пока мы еще не ушли с вами именно на нижнюю часть, давайте поговорим про то, сколько это все стоит доделать. Так вот, ребята, которые на сегодняшний день продают этот дом, говорят, что 5 миллионов рублей дополнительной стоимости и в это будет включаться беседка здесь, баня там, здесь еще будет террасная доска и выход с этой гостиной про который я вам говорил, вот сюда на территорию, ну и здесь еще будет какой-то прибранный ландшафт, то есть все здесь будет включено, ну и плюс ремонт в доме, разводка электрики, там и всего-всего-всего-всего но без мебели то есть нужно будет завести только мебель гарнитур кухонный шкафы там собрать под себя и так далее но это еще там наверное миллиона два может быть в районе этого. В итоге вы получите 21 миллион будет стоить полностью дом, но еще плюс 2 там, миллиона примерно Слажаны, на мебель. Это и да, да, да. Террасы, бассейны. Э, остается да, только мебель. Причем можно купить кровать и кухню, грубо говоря, 500 тысяч. Вообще живешь как король. Ну да. То есть у вас получится реальный проект дома примерно там в 20 3 миллиона с учетом мебели, техники, с панорамными окнами, со всем, всем всем Но если вы не хотите этого делать, то есть если вам не нужны эти доделки, вы видите это все как-то по-другому, 16 миллионов вот в таком вот состоянии. Пойдемте теперь спустимся вниз. Да, кстати, здесь есть еще система дренирования, поэтому не будет у вас здесь ничего затапливать. Все как-то предусмотрено изначально хорошо и качественно. А здесь, кстати, еще предусмотрен забор. Он тоже будет стоять. То есть никто вот не сможет поставить машины, как сейчас они стоят. И пойдемте посмотрим. Сначала, наверное, подсобное помещение, а потом зайдем в гараж. Подсобное помещение выглядит вот так. Можно его использовать именно как подсобное помещение. Можно это использовать как какую-то комнату для своих гостей. Коммуникации все проведены. Здесь те же самые 34-32 квадратных метра, как гостиная сверху. И вот здесь у нас должно располагаться котельное оборудование пока выглядит на все вот так то есть длинная вот такая часть пожалуйста можно сделать ну и есть у нас еще вторая часть это гараж собственно где вы можете хранить свои квадроциклы мотоциклы снегоходы машину гоночную машину в общем все что хотите можете здесь сделать 34 метра тоже площади Именно вот в этом помещении. Можно, конечно, убрать здесь гараж и также сделать какую-то жилую постройку. Просто вот это вот все сносится, сюда ставится панорамное окно. Все, никаких проблем нет. И машины вы будете ставить просто вот здесь с навесом на территории. Крузак 200 здесь залазит, никаких проблем нет. По сути, вы можете поставить, ну, две машины точно. Если они у вас будут поуже, то и третья тоже влезет. Хотя, опять же, есть вон та часть. Можно третью туда парковать, если... У вас здесь будет жить такое количество людей. Я думаю, что про дом мы все, в принципе, рассказали. Давайте посмотрим его теперь просто внешне, как он выглядит именно с этой точки. Вот. Как вам? Выглядит, мне кажется, очень хорошо. Самое главное, современно, в выдержанных таких тонах, то есть нет никаких кричащих оттенков, то есть он действительно смотрится круто Одену и современно. Натуральным камнем. Это я там уже сказал, сказал Да. да? да. И видно отсюда, какие окна, то есть они каленые, а видно крышу, видно, в принципе, всю конструкцию, но его еще нужно доделывать. Но на сегодняшний день, вот вы просто представляете, 16 миллионов рублей. Вот за такую конфетку, которую вы можете сделать на свой вкус, либо просто доплатить еще 5 миллионов рублей, не заморачиваться вообще ни с чем, и получите вот такое вот сооружение. Мне да, кажется, пушка просто предложение. Просто, просто разобрать это предложение по частям, то берем 6 соток земли. И, грубо говоря, средняя цена в этих районах это ну, 2 миллиона, то есть это 12 миллионов чисто стоимость земли. Возможно ли вот это построить за 4 миллиона? Сейчас материал гораздо, Но нет, гораздо да. дороже. То есть предложение получается, потому что мы имеем, ниже стоимости затрат на него. Да, если вас интересует вообще, почему вдруг такое предложение, почему оно типа, такое дешевое, типа вы там, нас обманываете и так далее. Ребята просто здесь имеют еще один проект, и им нужно достраивать его. Поэтому да. вот это сейчас продается и вкладывается туда. Дальше уже выводы делать вам самостоятельно. Мы дали вам предложение, дали вам по нему полный разбор, что из чего это все состоит. Ссылочки, если вам интересно, вы увидите внизу в описании к этому видео. Но мне кажется, что он действительно прекрасен, интересен и уж точно стоит своих денег. Вот, господа, с вами был Макс Репьев и наш специалист по домам Надежда. Давай кулачок. Ссылочки внизу. Вам всем удачи, хорошего настроения и пока.